Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутую приватную версию от Espens. А, для того, чтобы она у вас работала, ее, естественно, нужно купить. Ну, вот, также вы можете перейти по ссылочке в описании в их дискорд сервер и посмотреть цены. А, ну, давайте, в принципе, начнем. А, здесь у вас получается выбор. Либо простая версия, либо премиум. А, премиум-версия у вас откроется, если она у вас только куплена. Если не куплена, то открываете простую версию, но у меня премиум есть, я нажимаю сюда, ждем у нас пока загрузится, а, как видите по дизайну она намного лучше чем обычная, намного удобнее я бы даже сказал, а также вот здесь вот пишется сколько дней она у вас будет работать, вот ну в принципе давайте а, по функциям, а здесь в основном все функции основные, то есть, никуда не нужно нажимать, чтобы там, вот с этой функции, допустим, там открылись еще несколько. Потому что это не очень, конечно, удобно, а здесь намного удобнее без этого. А, давайте займем скрипты. Как видите, в скриптах тут довольно много. Намного больше, кстати, чем в обычной. И здесь они намного качественнее, чем а, в обычной версии. Также давайте я быстренько вам сейчас продемонстрирую. Так, нажимаем вот сюда. Возвращаемся на главную панель. А здесь нажимаем Inject. Здесь полностью тоже работает автоинжект. Так, ждем, пока он нас загрузит. Так, все отлично. Мы заинжектились. Теперь давайте заходим в а, скрипт. И нажимаем здесь Excode. Так, вот он скрипт появился. Он, кстати, отличается от моего, который я снимал. А, здесь намного больше функций. Так, автофарм. Ну, давайте вам, в принципе, быстренько покажу. А, тут получается автофарм и автосел. Две функции. Как видите, все работает, все прибавляется. Так, также автобай есть. То есть, вы включаете эту функцию, если у вас хватает денег на другую прокачку. То есть, на другой предмет прокачки. Он у вас покупается. Так, идем дальше. Телепорты. Также есть а, в телепорте очень полезная функция это ТПТу 2 Safe Zone. То есть вы тп сюда и чисто здесь фармитесь. Вас никто не убивает, вам никто не мешает. Вы спокойно стоите здесь, прокачиваетесь. А, также можно тп-хнуться к таблице лидеров. А потом можно на сел тпхнуться. Потом на бай. Как видите, все работает. Потом на спаун. Так, давайте это закроем. Ну, все телепорты работают, как видите. Также можно закрыть полностью вот этот скрипт. Нажать на дострой ГУИ, но я не буду нажимать. Также есть анти Нажимаем. То есть, по истечении 20 минут вас не будет кикать. Также можно менять цвет. Очень, кстати, прикольная функция... А, допустим, можно поменять цвет вот этих вот кнопочек. Так, давайте подвинем. Ну, допустим, я хочу там, ну, желтый. Вот, сделали желтый. И теперь все функции у нас вот здесь вот будут желтые. Так, телепорты. Вот, как видите, цвет изменился везде. А также надпись. Я не знаю, где она смотрится. Так, давайте сделаем на голубого цвета. Закроем Так, давайте поищем А, все, я понял, это получается Меняется квадратик, где вы включаете галочку Вот, тоже прикольно, в принципе, выглядит И вот этот цвет давайте тоже проверим, допустим, на зеленый сделаем Так, закроем Так, и что у нас изменилось? Так, ну тут по изменениям я, в принципе, ничего не вижу, ну ладно у нас что-то тоже изменилось но вот эта вот функция в принципе прикольная, то есть ваш любимый цвет вы можете поставить там вы хотите а кредиты это кто делал ну, в принципе понятно тут функции не будет ну вот в принципе на этом все а скрипт у нас закончился так теперь идем дальше скрипт лист а тут тоже у нас скрипты так давайте вот эту уберу чтобы не мешало здесь очень много скриптов как видите на разные плейсы. Можете на любой активировать его. Так, давайте поищем. Может быть здесь есть скрипт на лифтинг симулятор. Так. Я так понимаю, тут все по алфавиту. Если по алфавиту, по алфавиту идет, то очень хорошо. Так. Ну, на L я что-то ничего не вижу. То, что здесь начинается... Значит, скорее всего, на лифтинг-симулятора нету. А, нет, вот. Есть на L. Угу. Но лифтинг-симулятора нету. Окей. Ну, ладно. В принципе, я думаю, вы поняли. А, также смотрите, чтобы активировать а, скрипт, вам нужно нажать правой кнопкой мыши. А, здесь можно перезагрузить Excode, а, то есть активировать. И вот эта функция, это получается... Не знаю, за что она отвечает, но вроде бы как она, она убирает ошибки, по идее. Если не ошибаюсь. Так, ладно. Фаст-команды. Ну, в принципе, все они вам знакомы. Давайте проверим. Так, нажимаем на E. Как видите, флай работает. И меня кикнуло. Вот. А потом, NoClip клип тоже у вас будет работать. Чтобы его включить, нужно нажать на V. Потом SP. Вы будете видеть всех игроков. Баттулс вы можете ломать, получается предметы, парты и так далее. Клик-ТП на кнопку B вы будете тпхаться, где у вас мышка направлена. Гравити это вы будете прыгать и медленно падать. Как в космосе, летают, типа того будет. Dark Dex очень полезная функция. Если вы пишете скрипты, она вам очень сильно поможет особо про нее рассказывать не буду, потому что это долго, но кто делает скрипты, я думаю, вы поймете. Также можно сделать скорость быстрее или медленнее, и прыжок тоже быстрее или медленней. А, настройки тоже в принципе все самые основные. Топ мост. Потом можно сделать английский либо русский язык. А, Discord. RPC. Потом автоинжект можно сделать. Uh, он, в принципе, и так есть, но... Скорее всего, вы, получается, когда будете... Заходить в Place, он у вас сразу автоматически будет инжектироваться. Так, FPS, uh, получается, у вас будет делаться меньше. Или больше. То есть, чтобы вам было комфортно играть. Том anti кстати, функция есть. Вы, получается, можете на любой Place ее использовать. Kill Ro Roblox, это, получается сломать какой-то сервер то есть place на котором вы играете потом а, reinstall roblox это переустановить также можно скачать драйвера если у вас что-то не работает вот, ну, эти функции не знаю за что отвечают здесь dll я так понимаю так, easy exploit dll и espense dll есть отлично так, ну а, return это перезагрузить давайте в принципе покажу Так, что-то у меня какая-то ошибка вышла. Странно. Так, ну, в принципе, я думаю, вы поняли, на что способна премиум-версия. Намного лучше, чем обычная. Так что решать, в принципе, вам. Ну, на этом мы будем заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был EZBAN. Всем удачи и пока.